Длины балла, салоны общее состояние CC То есть это вроде как бы не очень дверь скорее всего ее даже не придется красить какими-то шариками ну наверное вкусно когда-то было посмотрим из-за этого наверное так и было неплохо сделал я тут же на морозе сломал вот эту крышку почему потому что я хотел ее сдернуть пока она Для чего этот телеграм-канал? Буду выкладывать там автомобили чуть ниже стоимости с дрома там или с авита. Потом вы можете, если сразу среагируете, принять решение и купить неподготовленный автомобиль. Ну, то есть он пришел, его не готовили, не полировали, не химчистили, ничего, но цена будет заведомо дешевле. Для этих целей. Также для цели того, чтобы вы могли найти с помощью этого телеграм-канала людей, которые вам смогут помочь в доставке вашего автомобиля из Владивостока или из Москвы. Или наоборот, предложить свои услуги по доставке автомобилей из разных регионов страны. Ну как уже там договоритесь. Так что подписывайтесь. Ссылка внизу. Сегодня такой необычный будет формат нашего видео. необычным тема, тем, обычно... Необычен, он тем, да? Короче, всегда вы смотрите перегоны, дорогу. Мне кажется, маленько все равно у вас это надоело. Суть в чем? Вот вам Toyota East и эту машину мы заказали напрямую с Японии без посредников. При разгрузке она случайно упала в воду. Потом ее положили на трейлер, соскочила, упала, перевернулась 8 раз. Она приехала, приехала она до Абакана, конечно, своим ходом. Это все объясню, покажу. Но самое главное, я хочу показать, в каком состоянии приходят автомобили именно с Японии. Без подготовки во Владивостоке, Усюрийске, еще либо где. Когда вы сами заказываете, с чем вы столкнетесь, с какими проблемами. У меня в руках сейчас аукционный лист именно от этого автомобиля. Для сравнения мы сейчас покажем. Особо скрывать нечего. Кузов. Номер. В аукционном листе вы можете это все сравнить. У нас есть наличие аукционный лист. Я показал вам номер двигателя кузова. И давайте сверим, что мы имеем при наличии. Смотрите, у нас 3,5 балла, Салоны и общее состояние CC. Состояние нормально почти, как не, давай лучше ты поднять. То есть это вроде как бы не очень. Но будем разбираться. Основной плюс данной модели и данной машины вообще, это пробег 71887 километров. Сейчас на ней 77. Почему? Потому что я уже обмолвился, что машина пришла своим ходом. Ну, 77, я думаю, это тоже немного 14 2014 -го года автомобиля. И это действительно так. Давайте пройдемся по косякам. А здесь мы видим, например, B2A2. Что это? О, вот это наш вариант. Сыну на свадьбу подарю. То есть порог как на карте указан под ремонт то есть покраска, ремонт дверь, скорее всего ее даже не придется красить здесь можно обойтись без покраски идем дальше А2, Б1 задний бампер А2, то есть здесь где-то мы должны увидеть царапину но скорее всего это вот раз, два, вот это вот мелочь Почему? Потому что по низу нету. Б1. Это вмятинка какая-то, еще с царапиной. Непонятно. Вот. То есть вмятина и царапина. Не сильно большая. Дальше идем по аукционному листу. А1, А1, А1, А1, Две двери. То есть на данной двери мы должны найти царапину. это, раз... И здесь где-то должна быть Вторая Ну, я вот ее, например, не вижу Пройдем дальше Передний бампер P2A3 P2A3 это, то есть Мы видим вот такой недочет На бампере Это уже в Японии Прям чем-то как-то подмазали Здесь срезан бампер маленько И с этой стороны раз и два вот такие два недочета то есть бампер он полностью будет перекрашиваться порог у этой машины будет перекрашиваться задний порог мы оставим как есть Ой, задний бампер мы оставим как есть потому что но ну, я не вижу смысла это все равно не новые автомобили он никогда не станет что то с ним делать салон у нас c то есть ну cc салон c и вот здесь можно уделить побольше внимания этому. Все, давайте посмотрим салон. Салон у нас C. И, кстати, очень-очень нравится мне в этой машине это вот это. Во-первых, электродверь. Это плюс. Особенно, если у вас маленькие дети. И отсутствие стойки посередине автомобиля. Ну, это действительно такая прикольная разработка. Прям очень удобно. Давайте посмотрим, что в салоне нас ожидает, когда вы видите букву «С» на аукционном листе. Пройдемте, наверное, впереду и до самого багажника. Мы все эти моменты посмотрим. Ковры. То есть их никто никогда не стирал. Здесь никто никогда не пылесосил. Вот как оно есть, мы вам так и показываем. Вот в таком состоянии это все. То есть сам ковролин не зашоркан, ничего, ну требует прям детальной химчистки. Салон, весь, весь, он прям угажен. Кнопки, если обратить внимание, и КПП, он еще и у нас, и белый. Но больше он похож на черный. Сидение не прокуров, не ни порвано, ничего. Он просто грязный. Двигаем вперед. Кстати, здесь еще есть стол, кто не знал двигаем вперед смотрим здесь также вот эти все моменты никто она как уже как плесень или как грибок какой-то никто никогда не убирался от слова наверное совсем волосы если провести расследование скорее всего с ездила женщина под коврами у нас домкрат все в наличии, то есть никто здесь ничего не трогал. ну и просто ниша, там тоже бля, очень грязно, Но не суть, это мы все уберем. даже не так, уберу аукционный лист, даже немного пожелтевший такой салон Обратите внимание, кстати, на потолок. Потолок действительно в хорошем состоянии. Без следов каких то грязи или еще чего-то. И это прямо, наверное, удивительно для этого автомобиля. Давайте посмотрим, что нас ждет на третьем ряду сидений. Прошу. Так, мы продолжаем разглядывать здесь вот там вот эти мелочи показал да такие ну можно покушать это картошка фри с какими-то шариками ну наверное вкусно когда-то было посмотрим что здесь нас еще ожидает вот в таком вот это все состоянии прям бугаженном поднимем ковер под ним ну под ним еще как бы нормально терпимо сзади Чистенько, скорее всего задним рядом вообще не пользовались Самое страшное, конечно, сейчас заглянуть в багажник Так как мы уже посмотрели, насколько лусран салон Давайте посмотрим Кстати, я уже говорил, что вроде ездила женщина Но и вот такая немаловажная наклейка Она какая-то резиновая, слушай Лишь бы не с краской, да? Baby in car. ну ладно Посмотрим, что здесь нас ожидает. Так, пакет какой-то. В принципе, я думаю, довольно-таки даже неплохо. По сути, у них здесь сиденья убирается в багажник. Из-за этого, наверное, так и было неплохо. Потому что было вот. Вот. Да, вот сейчас картина более ясна. По причине того, что здесь все-таки насрано. Да нет, ну не экстремально. На самом деле, ну, багажник мог быть хуже. Еще есть такой момент, э, почему а, определить, возили что-то о нем или нет. Обычно вот эта вся простмассовая история, она зашаркивается, ушаркивается, ну как бампера, знаете, когда что-то таскают, заносят, возят что-то или каких-то животных. Здесь обычно все зацарапано. Вверх тоже. Вот одно пятнышко есть в принципе нормально ну и вот эта верхняя крышка вот такой вот автомобиль пришел к нам теперь посмотрим со стороны водителя что мы видим Ну здесь конечно само собой все засалено но не критично торнадор то есть решит этот вопрос на раз-два руль не вышеркан ну Соответственно, пробег 70 тысяч, оно и не должно быть. Сиденье, ну, заломов как таковых, в принципе, нет. Его никто еще не трогал, не перешивал. Велюр в нормальном состоянии. Ну и здесь, ну, как бы ковер. В принципе, в, принципе, в неплохом состоянии. Вот, что мы хотели сказать вам по салону, потому как приходит. Давайте разберемся еще под капотом. Так, подкапотное пространство. Здесь никто ничего не делал, кроме меня. А именно, что я сделал? Я тут же на морозе сломал вот эту крышку. Почему? Потому что я хотел ее сдернуть, пока она... Была замерзшая и сломал. Ну, ладно, ничего страшного. Бывает. Особенно, если руки не оттуда, откуда надо, растут. Вот в таком состоянии машина приходит. Здесь это все помоется, почистится. Мотор будет ну, действительно в идеальном состоянии. Машина сама по кузову, то есть без окрасов, вся целая абсолютно. Все клипсы, оригинальные фары, ну, все в идеальном состоянии. Только немного надо приложить руки. Так, ну вкратце мы вам показали вообще, как приходят машины. Единственный момент еще. Сейчас освободится подъемник, задомкратим ее. И я хочу вам показать дно автомобиля. Но надо учитывать, что она все-таки проехала 5300 километров по, ну, по России. Что будет сделано с автомобилем перед тем, как мы его будем продавать? И это, в принципе, со всеми автомобилями, требующие внимания, происходит. Это покраска бампера, полировка кузова полностью и химчистка салона. Это вот те моменты, на которые нам стопудово надо будет обратить внимание и, ну, как сказать, исправить их. Так что давайте посмотрим дно автомобиля. Все, машина подготовлена уже и сейчас посмотрим результат который у нас получился э, ушел на это около недели. кузов полностью полировали салон таким чистили покрасили некоторые детали и начнем с тех моментов например у нас э, было вот здесь недочет на двери мы решили оставить чтобы деталь не красить потому что машина вся в заводском окрасе сделали только часть порога которая была повреждена потом по заднему бамперу ничего не производили, заточковали просто мелкие сколы скрасить ну, не было смысла были какие-то царапины на кузове, здесь я, если не ошибаюсь, было царапина ушла вся под полироль и здесь, также по кузову что было сделано А, да. самое такое, это был полный перекрас переднего бампера но не из-за ДТП а был вот здесь момент у нас Зашорканный И на втором углу бампера Здесь также было у нас Ну, недочет, можно сказать, красочного покрытия Все это исправили, поправили Перейдем теперь к салону Сделана полная химчистка с частичным разбором Отмыты полностью дверные карты Убраны сидения Ручка КПП, панель Полностью была почищена. Руль почищен. Ну и, соответственно, автомобиль стал смотреться как с завода. Все новенькое и чистенькое. Ну, все, наверное, помнят, что там было очень-очень много мусора в машине. А... Заднее сиденье. Также все вычистили. Там в кармашках было не знаю чего, но чего только не было. Ну и, соответственно, багажник. Максимально как смогли. Какие-то все-таки пятна остались. Но это уже надо очень сильно постараться, чтобы ее очистить. Ну и саму нишу. Вторую сиденье не буду поднимать. Здесь тоже в идеально. Также весь пластик привели в идеальное состояние. Ну, в принципе, так вот по автомобилю. Покажем вам его сейчас на улице, при свете дня, как смотрится. Все, подписывайтесь на канал. Дальше больше.